Меня зовут Москаева Наталья Владимировна. Я являюсь руководителем регионального удостоверяющего центра ИНАО. Наши клиенты в основном бюджетные учреждения. Мы обслуживаем все органы власти ИНАО, и не только органы власти, их подведомственные учреждения, и также все другие бюджетные учреждения. Некрупный удостоверяющий центр 6 сотрудников в нашем удостоверяющем центре порядка трех тысяч сертификатов в год. Ну, с каждым годом эта цифра увеличивается, поскольку потребности у наших госслужащих вырастают. Специфика наша заключается в том, что ну, мы одни из немногих и одни из первых э, сделали безвозмездную выдачу электронных подписей для наших получателей. На сегодняшний день все медицинские работники, все обслуживаются у нас, все получают электронные подписи в нашем удостоверяющем центре. На сегодняшний день самая актуальная проблема, которая существует в нашей отрасли, связана с внесением изменений законодательства, и, естественно, эти темы сейчас, как ни, ни, никогда, являются самыми актуальными, самыми острыми, как будет жить дальше наша отрасль, что будет с нами, с, с удостоверяющими центрами, с нашими клиентами куда дальше нам двигаться. Я считаю, что ни у кого из участников пока не сформировалось понимание того, к чему мы в итоге придем в результате всех этих изменений, когда мы к ним придем, что будет с нашей отраслью, понимания на сегодняшний день нет ни у кого. Нет и подзаконных актов, и кроме того, технического какого-то обеспечения на сегодняшний день, непонятное решение, как это все будет. Да, мы привыкли к потрясениям в нашей области, они всегда у нас возникают, и когда мы увидели эти изменения, которые вносились в законодательство, казалось, что да, все будет решаемо, мы привычные, мы все преодолеем, но вот на сегодняшний день я считаю, что все-таки такого глобального потрясения наша отрасль еще не, не испытывала. Мы общаемся, мы пытаемся найти выходы с с нашими коллегами с нашими экспертами ищем находим эти решения будем что-то делать будем как-то двигаться дальше но пока решение не найдено предложили организаторы сказали что у вас есть все шансы вы можете попробовать но мы решили почему бы нет подали заявку буквально в последний день. По моим оценкам, конечно, нас есть за что награждать, потому что мы действительно много в чем были первыми в своей области и очень давно на этом рынке, поэтому, конечно, у нас есть заслуги, несмотря на то, что они есть, естественно, в каждом, во многих других удостоверяющих центрах.